Всем привет! Сегодня очередная распаковка. И опять продукты, кстати, стекло Стеклов не бросают. Попала? попало, Стеклянная банка. Тут, честно говоря, тут, скорее всего, варенье. И башки. Так. О, еще бутырочки. Попырочки, попырочки. попырочки. Я жду калиновое варенье. А оно не идет и не идет. Что тебе? Довольно Луговой мед, короче, здесь. Еще банка сама запакована. Просто чтобы если.